Вашему вниманию представлены таймеры ТМ-22 и ТМ-23. Отличие этих таймеров в том, что у ТМ-22 защита IP-20, а у ТМ-23 защита IP-44. То есть таймер ТМ-23 предназначен для помещений с повышенной влажностью. Вилки у таймеров евро также есть заземляющий контакт. Размерами, как вы видите, они практически одинаковые: Ширина 60-70, высота 120-140, глубина 65-70 мм. Максимальная нагрузка 3,5 кВт. Точность плюс-минус 1 минута в течение месяца. Минимальная уставка 1 минута. Включить и выключить таймер можно 10 раз в сутки. Программу можно составить на день или неделю. Что делают эти таймера? Они делают вашу розетку умнее, то есть включают и выключают нагрузку по заданной программе. Приведу пример. Есть аквариум. Мы хотим включить систему водоочистки аквариума в 7 утра, выключить в 12 дня, затем включить в 18.00 и выключить в 23.00. Программа работает всю неделю одинаково. После получения таймера надо вставить его в розетку и зарядить аккумулятор в течение 14 часов. Тонким предметом нажимаем «Мастер Клеер». Этим действием мы обнуляем предыдущие настройки. Теперь надо установить текущее время. Представим, что сейчас понедельник, 7 часов 40 минут. Нажимаем и удерживаем кнопку «Клок». Кнопкой ВИК выбираем день недели. Нам надо выбрать понедельник. Выбрали понедельник. Кнопкой ХАУР нам надо выбрать часы. Выбрали 7 часов. Кнопкой минуты нам надо выбрать 40 минут. Время установлено. Теперь нам надо сделать первую временную точку. Нажимаем таймер. Один он. первое включение. Выбираем день недели. Нам надо, чтобы включалась всю неделю. Выбрали всю неделю. Кнопка HAUR устанавливаем 7 часов. 7 часов. Э -э -э Нажимаем еще раз таймер. Один OFF, первая точка выключена. Выбираем всю неделю. Выбрали. Выбираем 12 часов дня. Нажимаем еще раз на таймер. Вторая точка включения. Выбрали опять всю неделю. Выбираем, нажимаем кнопку «Хаур». Нам надо выбрать 18.00. Нажимаем еще раз на таймер. 2. Уф. Выключено. Выбрали всю неделю. И выбрали 23.00. Программа установлена. Теперь поговорим о дополнительных функциях таймера. Кнопка ⁇ Ун-Авто-Уф ⁇ Уф. Таймер постоянно выключен. Автор. Таймер работает по заданной программе. Он, таймер постоянно включен. Если мы переводим с режима Он, таймер постоянно включен на авто, то таймер будет включен до следующей временной точки. Следующий режим ⁇ Рендолл. При этом режиме все временные точки, которые находятся между 18.00 и 6.00, часов утра, будут включаться с плавающим опережением 10-32 минуты. Это надо для эффекта присутствия. Режим 12:24 часа. Включается одновременным нажатием на кнопку клок и таймер. Точно так же убирается. Режим перевода на зимнее-летнее время. Одновременным нажатием CLOCK ON, авто OFF. На час вперед на час назад. Очень интересная э, функция арести arrea Что делает эта кнопка? Mm -hmm. Нажатием на эту кнопку мы можем убрать любую временную точку, которая записана в нашей программе. Нажимаем таймер, первая временная точка, обнуляем. Можем также же само восстановить нажатием на эту кнопку. Убрали, все остальные временные точки не меняются. Все.